Итак, дорогие друзья, много вопросов по болезням, по психосоматике. В интернете очень много материала, я думаю, что вы уже читали. Поэтому простым языком, как психофизиолог, объясню на пальцах, что такое психосоматика и причины заболеваний. Также в самом начале нашего эфира хочу сказать, что сейчас идут тяжелые бои, и вместо того, чтобы плакать и страдать, это... Понятно, что нам болит, потому что уничтожаются наши люди. Тяжелая, тяжелая, очень тяжелая война. Я вижу, как даже в группе девочки, которые купили курс и начали работать, остановились и залипают на том, что болит. Смотрите, сразу отвечу, чтобы вот та тяжелая ситуация, которая сейчас у нас у всех есть украинцев, которые в Украине, которые выехали. Мы все болеем сейчас за победу, за то, что нас уничтожает соседняя братская страна. Ранее была братской. В общем, смотрите. Первое. Вам нужно трезво понимать, что то, что сейчас есть, вы можете что-то изменить и говорите себе, так, хорошо, я вот сейчас душой болею, потому что вчера пришла известили от моей соседки, что пришла похоронка с фронта. А у меня два сына призывника. И вот сейчас я ничего не могу делать в программе, в курсе, выполнять те задания, которые раскрывают и наполняют силой, внутренней энергии и так далее, потому что я переживаю, смотрите, переживаю, пережевываю энергию тех, за кого я переживаю, за кого я волнуюсь. За детей, за родных, за, в целом за Украину. А теперь внимание, что делать? Ваша задача сказать себе, больно, сочувствую, но эту рану я в себе не буду раскручивать. Потому что как я могу помочь? Я могу помочь остановить войну? Лично я? Нет. Я могу остановить выбор моего сына, который решил идти защищать землю. Я могу вернуть с того света? Нет. То есть задавайте себе вопрос взрослого человека. Дальше будем по психосоматику детально. А сейчас вот то, что актуально, то, что я вижу, что вот люди сейчас пишут, болеют. Я когда открываю Фейсбук и там про, про похороны, про погибших людей, у меня вот тут все сжимается. Я ставлю сочувствую. Потому что раньше я писала комментарии там какие-то. Сейчас я не пишу, потому что вовлекаюсь, я просто ставлю сочувствую и быстренько пролистываю дальше. Понимая, что если я вовлекусь, у меня вот тут все развернется, и я не смогу делать то, что я могу делать сейчас для пользы своей и пользы моих соотечественников. Кто понимает, о чем я единичка в чат? Поэтому. Это то, что важно сейчас знать. Мы должны еще с вами знать, что война закончится победой. Да, нашей победой по-другому никак не будет. Потому что слишком далеко зашел Путин со своим оружием. И поиграться уже не придется. Так как вначале думали, что быстренько все развернулось не так, как хотели. Ни американцы не думали, что не европейцы, что Украина будет бороться. И когда они стали бороться, начали думать, что надо давать оружие. Потом поняли, что аппетиты растут, и на территории Украины, типа, он воюет с НАТО, и понеслась. То есть мы, как люди, должны понимать, что после войны Россия никуда не денется, и нам нужно с ними будет выстраивать отношения. Так же, как после фашистской Германии, после войны, вы же понимаете, да, воин много в истории, и мы проживаем сейчас тоже это историческое событие поэтому чему я это про то что она никуда не денется, какая она будет там гитлер юген там идет воспитание такое что долго еще будем и воевать поэтому нам нужно быть смотрите нам нужно быть мудрее и вот это украинская мова ворожая мова российская да тельки украинскую цитаж доброе але нам треба быть разумнейшими разуме разумнейшими и мудрейшими это я знаю, але, если мы хотим, чтобы нас принимал мир, то нам не треба зацикливаться только на нашей мове. Мы большие за россиян в том, что мы знаем и российскую, и Я. І И на этом я закончу про стани, которые сейчас вы должны для себя визначити. Если ви вы не можете изменить, вы должны думать, чего вы хотите. Молиться за ту людину, за яку вы... Переживаєте зараз, чтобы не пережевывать энергию, которая дана ей для досягнення ее її мети, її, пройдения ее її дороги его пути. Понимаете? Поэтому, когда коли когда коли утрати, когда коли болит, задавайте вопрос, я сейчас что-то могу изменить? Конкретно я. Нет. Значит, я могу только плести сетки, заниматься волонтерством, если я живу в Украине, да? Або я ви, принял решение, рішення, приняла, прийняла, виїхала за кордон, Значит, я работаю, зарабатываю больше денег, чтобы, больше, чтобы платить, помогать армии, платить налоги, податки. так? что очень много пишут, что, ой, а то вы там сидите у той Англии, и тут умничаете. Ну, я ж прошла то, что и вы. Понимаете? Только я приняла решение, что я больше смогу дать коржисти себе и людям, когда я выеду. Застановила вик на двери після орки, в месяц жили, там у меня в доме оккупация была. И приняла решение, что зима будет тяжелая, и я больше смогу там. Но не все могут выехать, я это знаю. Все, эту тему закрыли, переходим к психосоматике непосредственно. Итак, много вопросов по психосоматике, и как поможет курс позади а, себя заново, в болезнях психосоматических. Итак, вы все слышали, что все причины, все причины болезней от нервов. Все болезни от нервов. Слышали это? Пишите двоечку в чат. Это не просто так выражение. Потому что сознание наше связано напрямую с бессознателем. Простыми словами, условно говорю, чтобы лекции не читать, сознание… И тело, часть единой сбалансированной системы. Сознание 5%, бессознательное тело 95%. Кто это понял, пишите 5,95%. Если вы пишете, у вас в голове остается. Если нет, вы как барана сидите, ничего не понимаете. Поэтому, если вы бараны, можете слушать. Если вы не бараны, значит пишите. Если вам не интересно, идите с этого эфира. И нечего тут обижаться, там пишут, там обижаются. Моя задача вас пробудить. Я такой выбрала для себя работу. Миссия у меня такая. Поэтому я тут не человек, я тут не женщина простая там какая-то. Я здесь, знаете кто? Проводник. Я беру вот там, где лучше знают меня, и передаю вам простым языком. Понимаете? Поэтому 5.95. Напишите в чате. Угу, спасибо. Теперь смотрите. Сознание. Сознание. Это то, что мы загружаем в голову через маму, через папу, через образование. Ну, если мы получаем какие-то стратегии жизни, поведения. И если нам мамы не научили, что нужно себя любить, уважать, ставить свои границы на первом плане, уважать себя и ценить себя, то мы вырастаем вот такими овечками, жертвами, мы боимся. Смотрите, теперь пример. Когда мы говорим ну, про отношения, например, да? За великі перебори дає Бог недобори. И мы выбираем то, яке чмо попало, затем мы і виходимо заміж. Або там якісь зв'язки маємо, або ще якісь інші там установки. Це установки мами, соціуму. Дякую вам за 595. Мы виходимо заміж, рожаем дітей, те чмо починає нас мутузить, упринижувати. А тут друга установка вилазить. Хай краще свій бьет, чем чужий. Ну, это я говорю с того, что я працюю с людьми уже скільки лет. Хай краще свий дітей і и тебе, чим чужий. Тому я не буду идти в новое тому потому что у меня такая установка. И она терпит. Вона терпить, она терпит. И она предает своїм своим прикладом, что надо быть терплячою, надо тихенькою бути, скромненькою бути, не висовуватись. Кто это понимает, троечку учат. И когда человек не висовується, она это передает своим дітям. В итоге душа просит, другими словами, одна часть ваша хочет лучшего, а другая ваша часть вашего частина підсвідомості каже, «Та нет, если я выйду, туди десь покажусь, то меня там накажут, мне скажут, много хочешь, мало получишь. Да нет, краще носи вот сукню своей старшенькой там сестры. Тобто и вот всі все установки сидят, людина прозор, зараз проказывают прозор, прозир и людина не бачить того, что Хотела бачити, потому что в ней закрыто отут десь из з из детства. Вона б хотела проявиться, вдягнути какую-то гарную сукню, пройтися, но в-подсвядомости звучит «Что ты ото виделаешься? Что ты ото строишь из себя? Будь такая, как все. Один сиренькую курточку, один там какие-то танцы, и вот там сиди. И душа в душе Души, души вашей болит. И ваша подсвядомость хочет что-то краще, лучше, но она закрывается этими установками. Я сейчас приклад грубі привожу. Або людина и она сидит в заперти. Вона не может выйти за предели того, что ей хочется. И она эта проблема, эта тюрьма, эта заперті может сказываться назору. Людина не хочет много чего-то, потому что сиди там и не рипайся, там где-то на подсвядомости. Вона вышла замуж или женився. хатку кухлевец, погребец и жизнь конец, немає никаких больше бажань, силы. Життя йде вперед. Дуже великі новые технологии. Життя развивается, а вона застряла в этих установках. Таким чином вона старперша, я уже сказала, что такое старпёры, вона передает свою программу детям и каже, пишет там в комментариях одна, в Украине нет умов, чтобы эти дети жили окремо. Через то дети живут это с нами. Вы где? это 21-е столетие. Вы сами не живете и детям не даете. А детям, тобто людям, зручно, чтобы им кто-то давал. Ну, вот приехали украинцы в разные страны. Дают нам какую-то помощь. Социально. Люди так прилипают до цієї социалки и ждут, чтобы додому вернуться. А кто ставить мету, йде в интернет, розвиває свои здібності, выполняет какие-то последовательные действия и выстраивает свою программу и продает свои услуги, включает в себя свое «я», вчистися новым технологиям, позволяет себе заплатить, потрудиться. Понимаете? Когда человек находится, в коментарях и пише, якусь, ну, коментує то жінку, да ще так зловно, а что ты робиш там взагалі? Тебе есть час там сидеть? Чому ты не на фронте? Чому ты не заробляєш грошей? Потому что, извините, тих, кто зарабатывает гроши, тих, у кого есть фокус, цель своя, они не сидят в соцсетях. Им там нема, они сидят только, чтобы получить новые знания, пройти какой-то курс и больше достигнуть. Те, которые и на всему Старпирскому Рим, его не шо роблять? Тело болить, болить починая, страдать. Тело начинает страдать. И вот эти 95, вот эти установки, которые там сидеть, помните, 5,95 вы писали? Так вот, вот эти 95, то есть тело, начинает болеть. И вот прозрение. Доходим до того, что уже операцию нужно делать, уже доходим до органических изменений, которые невозможно изменить. И тем не менее, дальше скажу, на каком этапе можно психосоматические заболевания изменить. Это прозрение. Прозрение понятно? Поставьте четверочку в чат. Это кратко. Это если кратко. Мы не видим, мы боимся высунуться, мы не видим далеко э и не хотим видеть. У нас нет цели, нету желаний, Мы только видим то, что у нас под носом. Мы видим только то, что под носом и не видим далеко и так далее. То есть, Боимся что-то увидеть. Знаете, есть такое выражение. Бревно в чужом глазу, а в собственном соринке не а, Соринку в чужом глазу видим, а брено в своем не видим. Так вот, мы часто видим куда-то, а себя не видим. Потому что вот это как раз и есть психосоматика прозрения, если кратко. Спасибо за вашу обратную связь. Те, кто жлобы, пожалуйста, и не пишите, можете уходить с эфира. А вы даже, кто будет слушать запись, пишите, потому что тогда лучше в голове откладывается. Как психофизиолог это знаю. И еще раз повторю, перекращайте на меня обижаться. Моя задача вас расшевелить. Моя задача дать вам какой-то импульс, что вы задумались, что то, что у вас сегодня есть, это то, к чему вы пришли сами. И болезни, и деньги, и отношения. Кстати, про отношения будет сегодня эфир. Сразу после этого будьте готовы к тому, кому интересно. Это прозрение. Теперь дальше. Как же можно изменить? Вот если прозрение у вас это одна из причин, но я на консультации больше выявляю, откуда эти причины, какие там психотравмы, какие там установки, почему ваше тело болит и почему это сказывается на зрении. Потом дорабатываете это в курсе. Поэтому сначала на консультацию, хорошую проработку, потом в курсе, там вы дорабатываете. Курс возврати себя заново, вы знаете. Кто знает про этот курс, поставьте пятерочку в чат. Кто не знает, поставьте минус. Ну, мне просто интересно. Я об этом уже вот больше месяца говорю. Тут каждый божий день выступаю и говорю о том, что возрождайтесь, возрождайтесь. Война толкает нас возрождаться, а не сидеть и ядом плеваться. О, поводу яда дальше. Допустим, гастрит или гастроэнтерит. Там, ну, в общем, все, все заболевания, связанные с желудком. Вот смотрите. Это значит, что мы что-то берем. Слишком много берем и не можем переварить. И это тоже психосоматика. Да, правильное питание, грамотное, там вот все, все это само собой. Но это, это тело. Здравствуйте, Маргарита, здравствуйте. <клёх> Поэтому, э, кто из вас, допустим, занимается какой-то специальностью, кто вы можете помогать людям, ваша задача уметь это упаковать и помогать людям. Потому что вот даже та же психосоматика, взять только одну психосоматику. Вот я думаю, может, я возьму только одну психосоматику, потому что я всё, уже много знаю, я все темы прокачала и людям дала результаты. Поэтому и все отношения, все, все как бы э темы я и даю. А вот те, у кого есть возможность психосоматикой заниматься, можете научиться и, и только эту тему давать. Эта тема просто глубочайная. И вот смотрите, <клух> гастрит. Вы что-то взяли, не много взяли не можете переварить. И вам кричит ваше, ваше, ваше тело, ваше 95, этой болезнью. А вы глушите себя лекарствами, а вы ходите корчитесь. Да, все болезни от нервов. Это и есть психосоматика. Поэтому здесь нужно разбираться и психосоматику эту находить причину. И, естественно, вы, выруливать тему, убрать, а чего вы взяли на себя так много, а почему вы взяли. А может быть, вам выгодно быть <coughs> жертвой, хотя жертвы люди не осознают, обижаются, когда я называю жертву. А жертва – это та, которая всем угождает, жертва – это та, которая бегает на полусогнутых, а потом она ждет что их <coughs> что ей будут благодарить, ее ставить там, на, на, <coughs> на памятники и поставить. А жертву не сильно любят, жертву ненавидят. Ну, в семьях бабушек, этих и мам, они вежливо стараются как-то проигнорить. А эта мама сидит и говорит: вот вы меня не забылись, вы меня не, не пишете мне, вы мне не то ничего, я вам тоже не треба, идет манипуляция. А маме этой просто надо заниматься. Понимаете? Вот, Потому что она остановилась, развитие. И вот она болит, там, у нее желудок болит, у нее там что-то еще болит. Это понятно, шестерочка в чат. По гастриту это если кратко депрессии ой тема депрессий. смотрите боль приходит каждому из нас для того чтобы мы росли если не пишете помните вы бы вот услышите меня вы хотите взять на халяву и ничего не отдать поэтому даже если причина бесплатно я вам даю сейчас бесплатно для вашего понимания то пишите если не пишете вы бы и нефиг обижаться не нравится? Уходите и не слушайте. А то сидят, слушают и молчат. Ничего не пишут. По гастродониту понятно, да? Спасибо большое. Спасибо. Угу. Теперь депрессия. Смотрите, депрессия. Как происходит? Происходят трудности в жизни. Утрата сына. Я была на этой стадии, чуть ли, чуть ли не, за, на, не завалилась. Чуть, чуть вообще не... не там потеря дома попала в элиту-центр, там разводы разные, у каждого свои есть ситуации в жизни. И один человек понимает, что это больно, он идет к специалистам, и первое время его поддерживают, первое время его там ну, жалеют люди, потому что мы нуждаемся в поддержке, в жалости это нормально. А дальше человек должен сказать себе: Так, стоп, стоп, я сейчас что делаю? Мне это что даст? Вот это зависание в, этой, в, этом, в этом состоянии. Но люди так не делают, потому что они находятся на уровне детей. Потому что есть дети, подростки, юноши и взрослые, четыре психологических типа. И чтобы стать взрослым человеком, это нужно уметь задавать себе вопросы. Вот я себе, я об этом обучаю в курсе Возроди себя заново. И человек говорит себе: вот что мне.. Это дает. Я вот сейчас вот тут страдаю, вою, на таблетках уже сижу. А я пользу несу своей семье, которая мне помогает. Или я на ней, на, у нее на шее сижу, потому что они меня жалеют. Но люди этого не задают вовремя вопросы в себе, понимаете. Они вовремя не идут к психологам, они вовремя не идут какие-то обучающие программы. Мы же сейчас живем в 21 веке. Это же не советские времена, когда у нас только грузили нам всякими установками и все. Сейчас нужно себя постоянно учать, обучать как почистить зубы с одной программы в другую. На инвестицию в себя сейчас нужно вкалывать, вкладывать, иначе останетесь в... в конце паровоза. И никому вы не нужны. Ни я, ни вы, никто из нас. Все хотят... Спасибо большое. Четыре угу. психотипа. Все хотят иметь с тобой рядом красивых, умных, ухоженных, добрых, нежных, любящих, уважающих себя. А не вот этих вот у бабушек, которые стонут и ноют, и пишут какие-то злобные комментарии. Вы, на самом деле, когда пишете свои злобные комментарии, вы, на самом деле, подсвечиваете себе, в чем вам нужно работать над собой. Поэтому каждый человек, который вам делает больно, запомните, я, соседка, муж, мама, которая вам делала больно, на самом деле, это те люди, которые вам указывают, а над чем вам нужно в себе поработать. Понимаете? Потому что, смотрите, наши отношения с Богом – это наши отношения между собой, друг с другом, наши отношения с людьми. Кто понял, пишите отношения с Богом, с людьми. Поэтому, когда вы пишете какие-то комментарии, пытаетесь кого-то обсудить, вы тратите свое время на вот это перемалывание, и вы закрываете себе доступ, который вам дал Бог, что бог нам дает и денег полно и возможности и мужчин у кого есть отношения там кто хочет строить и женщин нам бог дал все а мы со своими состояниями своими мыслями мы закрываем доступ поэтому что нужно делать благодарить тех кто делал вам больно назвал вас злобами унизил зацепил не знаю там мама папа мы это более детально прорабатываем в курсе возроди себя заново понимаете кто понимает? Пишите э, с э, «денежный дождь». Потому что деньги, да, отношения с Богом, с людьми. Потому что денег нам немерено дается. Много дается. И люди просто не могут эти деньги увидеть, потому что у них закрыты внутри. Поэтому и депрессия наступает, и все другие заболевания, потому что мы внутри закрыты, мы не, не, не, перест... ну, не развиваемся. Дальше. Тема, например, ноги. Вот была у меня красивая женщина такая, 52 года, очень красивая, ухоженная. Она потеряла мужа, давно уже вдова. У нее есть сын, и есть у нее внучок маленький, которого она очень любит. И она обижалась, что сын редко приходит с внуком в гости. Она очень любит этого внука. И она пришла вообще-то на, на тренинг, на консультацию пришла с запросом, что у нее не получается увеличить свои доходы и на работе там что-то у нее не клеится и так далее, начали разбираться. У нее, она жалуется на ноги, на то, что у нее артрозы, и уже трудно ходить. И она на эти ноги, ну прям, прям такой акцент делает. Так вот, смотрите, ноги, запомните, ноги, это я, там есть очень много нюансов, но я сейчас говорю в общем, это вы застряли, боитесь идти, не знаете, куда идти. Вам тело кричит, вот это 95, что-то со мной сдел... реши что-то, дай, вот сюда команда идет, дай, дай мне что-нибудь, дай. А мы что делаем? А мы идем в лекарство, а мы идем в наркотики, в водку и так далее. И тогда, кто я больной или больная, идентичность, и вам сколько не говори, что вы можете себя изменить. Вы говорите, да нет, ты что, я больная, у меня он диагноз. Понимаете, то есть человек настолько привык к тому, что он больной, он настолько не видит дальше, что оказывается можно что-то изменить, что он, вот идентично с я больной, его, ему ничего не докажешь. Астма. Вот смотрите, все, что связано с дыхательными путями, это страх жизни. Когда-то у меня была астма, я знаю, что это такое, это очень страшно. Когда есть вдох, а выдоха нет. Когда есть вдох, а выдоха нет. Это просто ужас как. Я нашла причину. Я тонула. Проработала эту причину в тренинге по холотропному дыханию. И там открылось очень много всего. А так я старалась... Там сначала лекарствами, но потом поняла, что это не, не работает, потому что ни с того, ни с сего. Ну, была, конечно, причина с чего. Я делала ремонт, и мне захотелось там что-то покрасить. Самой я люблю вот это все красить, что-то делать. И любительница вот это все руками что-то делать. Обожаю это. И, видать, где-то я красочку хватанула. И потом у меня уже даже без краски начался эта астма. Но на самом деле краска явилась триггером. То есть она где-то зацепила физическое в теле. И я ковырнула вот, вот эту вот боль, которая была глубоко-глубоко-глубоко-далеко. Или там кожные заболевания. Это непринятие себя. Аллергии всевозможные. Это опять же причины внутри. Поэтому, услышьте меня, психосоматика – это... Псюхия, понимаете, психосоматика, психия — душа, это связано, психосоматика. То, что в мозг загружено, не отработано вовремя, упало в тело, и тело потом кричит. Вот почему курс «Возводи себя заново», который я просто отдаю вам даром практически, вкладываясь в вас каждый божий день, даю вам поддержку, даю вам обратную связь, вы делаете уроки, и на каждое слово я даю новые уроки и так далее. Вот почему сейчас для вас это я считаю спасение. Для тех, кто застрял в болезнях, в депрессиях. Ну, депрессия тоже болезнь. В непонимании, куда идти и так далее. Поставить цели. Если у вас нет своей цели, вы выполняете цели других. Если у вас нет плана своей жизни, вас запланируют аж бегом. Начиная от детей, внуков, там, мужа, правительством, вашим начальником. Услышьте меня. По психосоматике все понятно? Дальше заканчивая эфир. Когда можно вылечиться самостоятельно? Смотрите, органические, когда идут уже изменения, там трудно, но остановить можно. Скажу по себе, когда у меня был герпетический кератит и меня готовили к тому, что я могу ослепнуть, будет только бельмо. Вовремя его не вылечили, поэтому затянулась эта тяжелая, тяжелая форма, и я чуть без зрения не осталась. Так вот. Когда я уже поняла, что органика неизбежна, я начала, я просто это приняла. Вот, потому что перестаете видеть, перестаете заниматься собой, перестаете видеть вдаль, перестаете, потому падая риска зиль зир. И вот когда у меня был вот этот момент с зрением, я приняла это, но я очень сильно работала над собой, я делала что? Много хотела, мечтала, хотела вернуться опять, водить машину. Много мечтала, помогала людям, посылала любовь, благодарила. И В общем, то, что я сейчас даю в курсе. На сегодняшний день у меня один... Да, Зрение моя восстановилось. Сначала у меня был минус 8. Деформация была роговицы заметна. Потом все восстановилось. Плюс ко всему, я работаю по 16 часов. Да, это не хорошо. Но я сейчас возвращаюсь к тому, чтобы вернуть свои... Свою, быв, свои наработки, доходы, которые были до войны. Потому что война меня тоже качнула. Я болела трудно, переживала все, как и вы. Поэтому я взяла себе в руки и начала работать. Сейчас работаю много. И до этого много работала. Мне это нравится. Но я путешествовала и путешествую. Потому, кстати, и война меня застала в другой стране. Поэтому и жива, наверное, осталась. Потому что если я была в доме, то орки меня уже, я бы с ними ей бы в дом не пускала, они бы меня убили. Я такая, боец такой. Вот. Поэтому вот на этом я и закончу. Глаза и любые другие психосоматические заболевания можно вытащить из себя, когда еще более менее ну как вот вонка, да. В четвертой стадии даже люди выздоравливают. да, там Занимаются благодарностью, прощением. Это глубокая работа. У меня был один э, профессор болгарский, который уже ездил по заграницам, лечился. Э, но был у меня на двух консультациях. Услышал, проработали, остановился. В четвертой стадии даже ушла. То есть люди даже в четвертой стадии могут уйти. Но здесь сказать, что... Это обязательно 100% будет? Нет. Но верить надо. Потому что, когда вы пробиваете вот эти шоры, идете дальше, смотрите дальше, когда вы ставите цели, занимаетесь собой, вы восстанавливаете свое «я», свою ценность «я», вы возвращаетесь от самой истины, ради которой вы пришли. И вы «я». Мы пришли в этот мир с главной миссией быть счастливыми. И если вы несчастливы, значит, вы миссию не выполняете. Значит, вы где-то что-то делаете для других, вы перестали читать книжки, развиваться, вы перестали писать свои желания, благодарности, цели и так далее. Вы перестали заниматься тем, ради чего вам Бог нас с вами привел в эту жизнь. Вы перестали это делать. И поэтому Бог эту жизнь забирает. Именно поэтому любой человек может себя подтянуть. Вы можете остановить течение болезни, вы можете полностью излечиться, но в любом случае ключи от вашей тюрьмы в вашем кармане. По психосоматике все было понятно. Если все понятно, поставьте, насколько вам полезен был этот эфир. Значит, будет ссылочка на курс «Разведи себя заново» и на бесплатную консультацию. 30 минут консультация. Вижу, что у вас есть, покажу, чем могу помочь. Да-да, нет-нет, пошли себе. Пошли, каждый пошел себе дальше. Всех вам благ. Ссылочка будет под этим видео и в шапке профиля, если это Инстаграм.